Привет, меня зовут Николай Ившин. В этом видео мы с предпринимателем Сергеем Липиным. У него студия омоложения в Москве. Будем разбирать финансово-управленческий учет, финансовую модель, в общем, бизнес процессы все его там взлеты и падения. Это скайп-разборы, работы там, финансового директора да, там, на аутсорсинге. Будем показывать его прям реальные цифры, реальные показатели, реальные там его косяки, да, которые он совершает. Поэтому подписывайся на мой канал, обязательно ставь лайк этому видео, обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. Итак, поехали. Сейчас получается с тобой занимается наш человек, он ведет финансы тебе, да, Оксана. Вот. плюс Елизавета тебя контролирует, да, там по новым каким-то внедрениям, вот и поставил задачу, там тебе нужно контролировать. Количество заявок, трафик откуда пришел, сколько этот трафик стоит, да, там как он обрабатывается, сколько, ну, с какого канала там, Facebook и там, квизов тебе приносит обратно денег, сколько было записей, да. Ну, ты там прям целый список нам записал. То есть вчера буквально у тебя ТТЗ ну, расспрашивали, как бы заполнили ТТЗ, сейчас работают над этим вопросом. А, ну, ты получается, сейчас команда тебя ведет, не только я один. И твоего человека заменили на нашего. Вот, в целом, получается, ты говоришь, тебе, ну, все нравится, да, поэтому, э, ну, как его, ну, короче, когда тебя с трех сторон, там, да, там, ну, мало ли я куда-то уехал, с тобой все равно кто-то созвонится, да, там, основные моменты, там, если что-то там подладит, и, получается, наш человек более ответственный, ну, не то, чтобы более ответственный, более профессионально ведет, да, то есть ему что-нибудь сказал, и он уже, как бы, ну, понимает систему, Да, да, да, все, что говоришь, я все в кассе. Я даже могу сейчас с тобой разговаривать с провинцией Пенсильвании. Ага, ты даже начал играть в игрушки, как бы, и прям туда попал, и тебя не вытащить. Ну, мы, получается, в сентябре тестировали маркетолога, тестировали человека по продажам. По продажам ни хрена не стрельнул, да, он? Да. Обещал конверсию в три раза больше, да, на самом деле ни хрена. Ты прогорел. Потом интересная история получилась в конце. Черт. Что я говорю, ну блин, где показатели-то? Ну, говорит, вот он мне там показывает цифры, вот туда-сюда. Вот у нас показатели конверсии, типа из лида в запись стали выше. А, ну а как бы, а визитов сколько же? Ну, то есть из лида в визит стало еще меньше наоборот. Хотя из лида в запись выросла. Я говорю, да ты что? мне же не это интересует. Нет, мы-то что? Мы не об этом же договаривались. Это первая история. И вторая история, что он вообще как бы за показателями не следил, да? Что нужны показатели? Какие? Чего? Откуда? Короче, ладно. Это как бы другая история. В общем, да, там 40 тысяч, как говорится. Да, да, да. Да. Ушло на развитие малого предпринимательства. No, ну да. Вот это, когда мы с тобой разговаривали, мы не по телефону, мы записывали, ну не записали, да? Ты как бы воодушевляешься, блин, чувак, мне сейчас. Ну, то есть, ты как бы ему поверил, я говорю: блин, Серега, давай протестируем, давай какую-то минималочку ему там закидывай, раз у тебя как бы мозг возбужден, там, главное, не все разом, да, там все протестили, да. И мы с тобой записали задачи, да, там по контролируемого, что там чувак, сделать топ-10 возражений, да, там, прослушать там звонков, сделать транскрибации, Ну, как бы вот эти аудиозаписи в текст переведи: зеленым отметить что хорошо. На основании составь этого скрипт, да, там, э, с прикольными речевыми модулями. И что ты ему эту задачу поставил? Он что, ее сделал? Ну, он мне скрипты сделал, да. Скрипты он мне сделал. Э, ну, там хорошая другая у него история случилась, да. То есть, он да, там скрипты, да, он там с менеджерами общался, да, он там как-то их настраивал. Это как бы не привело к результату в виде визитов пока что, да, в, данном, в, данной, в данной ситуации. Но он мне нормально ввел Роба в работу, то есть я вообще там этого не касался, то есть я их просто сконнектил, no, no, no. и он нормально его ввел в работу. Сейчас у меня Роб понимает, что делает, мы с ним как бы да там э, настроили вот именно, то есть я ему поставил именно те задачи, которые обсуждали с тобой еще, mm -hmm. и у нас там есть сейчас новые гипотезы, которые мы сейчас с ним будем тестировать. Вот сегодня у нас созвон с ним как раз. Ну, то есть Роб более такой работоспособный, ты ему что-то говоришь, да, он делает, да. и ты уже от этого отталкиваешься. Да, да, да, да. А эта концепция получается, типа придет спаситель крутой, который уже там 200 раз этот дело-результат спасет тебе сделать тебе конверсию в три раза, опять не подтвердилось, да? Мы, по-моему, у вас управляющим искали, да, там сколько-то раз, что типа придет крутой управляющий, сразу тебя поставят на рельсы, сразу ты появишься в 20 разных регионах, ну, сразу, yeah. тоже, ну, короче, чисто пока действует найти так было. чисто найти надо было такого человека прописываем функционал короче ставим задачи смотрим выполняет не выполняет функционал задачи поставленные. если не выполняет нахер следующего кто выполняет то тогда уже как бы все погнали и на этих на цифрах да его контролем. то есть поменялась mm -hmm. там конверсия поменялась там прибыль там выручка клиенты значит все хорошо mm -hmm. окей это поэтому а, марке... а по маркетингу как у тебя там делишки поэтому по маркетологу по маркетологу пока, пока никак. Ну, то есть, мы там открутили мало денег, очень 7 тысяч рублей всего. Mm -hmm. Там какие-то идут непонятки, знаешь, там с настройками конверторов, там это туда, это сюда, давай сюда подключим, сюда надключим, сюда включим. там Мы, короче, открутили вообще 7 тысяч всего. No, no. Мы пообщались э, вчера, договорились до следующего: что сейчас, э, пока они там все не настроят, мы ставим пока что с ними на паузу. Как они все настроят, все свои там связки, конверсии и так далее. Давай мы с ними работаем две недели, за две недели они показывают результат, mm -hmm. либо говорят, что ну мы лохи, короче. Вот. Ну, я понял. И ты, короче, их тоже дедлайны поставил, да, и у тебя, получается, маркетолог твой еще работает. Мой, Только... работает, да, слава богу. Да. Лучше, чем тестируемые на стороне, да? Ну, пока да. Пока я да. Понял. Окей. Ну, так, давай, у нас получается сентябрь, там данные все подзабиты, да, мы можем, в принципе, проанализировать. Ну, смотри, август, данные забиты, можем проанализировать. Ну, в сентябре я начал сейчас заполнять до нашего созвона данные, мне нужно их с тобой будет сейчас э, проанализировать, подтвердить, поставить, пора запланировать. да, То есть да, понять, так. куда пойдем. Ну, вот, потом дальше мы зайдем в тему личных, если личных финансов. Но это мы не да. будем показывать на большую аудиторию. Да, личные мы отдельно. Но да, это, да, ну, ну, это на самом деле убеждение твое, ну, как бы, так да. сказать. Пока нечего показывать, мы пока не будем показывать. Так, ну зачем это? Ну зачем это сразу же, а? поставили там систему такую же, как у тебя в компании. Пока это четко. Потом презентую, потом. Но это не точно. Ладно, пусть так будет. Поехали тогда, заходим в монитор. Но ты на самом деле один из немногих, кто вот начал уже в личные финансы погружаться. Вот, потому что, ну, как бы первое, это там, типа, финансовая компания, а потом в личные. А ну, это смотри... еще ага. Да, что, поехали. Что хотел сказать? Онлайн-школа у тебя пока там ну, на паузе, да, стоит? Нет, по онлайн-школе мы сделали первый пробный запуск, да. по ней пока результатов не получили. Ну, то есть только трафик отбили, пока что. Вебинар не зашел. Ну, то есть, там есть положительные моменты, есть отрицательные. Положительные, что мы привели очень большое количество людей именно на вебинар, получили офигенную цифру по доходимости, там, практически в районе 50%, угу. то есть при обычных стандартных 20, да, И... но сам вебинар не зашел, короче, гипотеза не сработала, та, которую предлагали нам продюсеры, та гипотеза вот. не сработала, ее надо докручивать. У нас вчера было совещание по этому поводу, мы вот сейчас будем делать второй, второй вебинар 15 числа, в сентябре, Будем править вебинар, ну и как бы повторим еще раз историю по доходимости и рассчитываем бахнуть. Mm -hmm. Все, скажем. Я понял. ну Короче, у тебя по врачам просадка основная. Ну смотри, давай поедем сейчас немножко по-другому анализировать. Смотри, то есть я иду сверху, да, то есть смотри. Когда началась пандемия у нас, да, то есть вот мы пошли, да, то есть здесь. Ну, во-первых, да, факт марта – это 2,500, надо, да, вспомнить. Факт февраля – 3,068, это когда практически 900 сделали, да, чистыми. А, да, вышли да. 2,500, то есть здесь шлепнулись 1.190 ну, 1,2, дальше идем полтора, полтора, полтора, да, 3 месяца идем. В августе мы вышли на 2,3. Угу. Да? А, вот, соответственно, это первая история которую стоит отметить здесь, очень положительная. Вторая история, которую здесь стоит отметить. Кстати, знаешь что, по ходу пьесы, может быть, будешь сразу же фиксировать где-то задачи, которые возникают, ну, которые вот возникают. А, я запишу. Какие-то. То есть, смотри, надо первое, убрать анестезию из общего количества чеков, потому что она делает картину не, ну, не, неправильной. То есть, у нас появилось направление анестезия, мы его выделили для того, чтобы корректно считать средние чеки по эстетисту, да, и она портит нам картину вот здесь. Ну, то есть, ну, короче, вот так. И получается, да, что если по врачу мы смотрим, то врач у нас, да, там работал, ну, давай опять же, да, сравнивать с февраля месяца. То есть, врачебное направление здесь, факт это 2,5, да, 2,100, 1, 1,3, 1,3, 1,3. Да? и здесь 1,5 да? то есть мы в принципе на мартовские не вышли еще показатели но, но сделали больше чем в предыдущие 3 месяца, 4 месяца 1,5 здесь да? то есть это 87 клиентов кстати говоря, упал средний чек упал средний чек потому что ну, то есть, тут можно понять почему потому что а что-то у нас с маркетингом там настроено несколько некорректно. И люди, которые оставляют заявки, это не наши люди. Да? То есть они, это там работники такси. Это, ну, короче, я не буду там ни про кого еще что-то рассказывать. Короче, это люди, которые не готовы э, оставлять нам сумму среднего чека. Да? То есть они ее оставляют сильно меньше. Это подпортило картину по среднему чеку, да, врачу. И поэтому вот мы заработали столько. Если бы, да, то есть, если ну, понятно, если бы до кобы, но тем не менее, да, то есть, если бы это было 20, как планировалось изначально, то здесь бы было практически 1,8. Ну да. Маркетологу ну, задача поставлена, да, то есть он в этом направлении сейчас смотрит. То есть, что посмотреть нужно, что исправить по квизам. Плюс у меня есть гипотезы определенные на сентябрь месяц для теста. Мы их с тобой сейчас позже обсудим. Вот, потом дальше, ну эстетист, да, то есть мы вывели эстетиста в августе, то есть если до этого это делал врач, то здесь мы вывели, эстет... а, нет, в июле это уже делал эстетист, вот здесь мы его вывели, а, нет, вот здесь мы его вывели, да, то есть сразу же получили там 61 клим, визит по эстетам, но средний чек просел, сейчас с этим разбираемся, в чем дело, но на сентябрь месяц я уже поставил 6, то есть не 8, а 6. Uh -huh. А по анестезии, ну, что, Да, идем дальше. Здесь вывели направление анестезия в отдельное направление. И что отсюда хорошо, да, что 36 тысяч рублей на, казалось бы, пустяковой процедуре я зарабатываю, ну, за минусом. А? План за... какой-то некорректный. А? Какой некорректный. Это да, это просто задублили, видишь, это вот эту задублили просто сюда. Ну, по по сути, здесь там, типа тысячу. И... Что-нибудь 30, ну, чтобы оно не, не сильно отклонение-то было. Нет, ну, 30 тысяч поставлю. Ну как, подожди, отмени. отмени. Ты формулу, по-моему, снес, нет? Взял две отмены. Что так я снял? См... Ну надо было количество чеков и средний чек менять. А, я понял. Ну да, да, да. Тысячу что-нибудь и 30. Ну и рентабельность там, что она вообще там? Пол процента там, не знаю даже сколько. Пол-пол процента. Там одна баночка, она. Да пускай ноль будет, короче, пофиг. Ну вот, собственно, да. А по, по... не да? Короче, были продажи. А? По разнице за счет вебинаров у тебя продажи были? А по рознице за счет в прямых эфиров, за счет того, что ну тут Лейла сама, да, она работает, за счет того, что мы планы поставили по рознице на врачей, да, там на эстетистов. Ну вот, за счет вот этого всего. Да, то есть мы получили здесь вот хороший результат в 304 тысячи. И вот я, собственно, уже август запланировал на 30. Ой, сентябрь. Ну, в общем, по итогу получается, что мы здесь сработали вот так то есть надо будет посмотреть чистый результат финансовый сейчас, да, там с учетом налогов и так далее. И прибыль ты можешь посмотреть. Ну да, да, сейчас это следом пойдем, посмотрим все. А налоги выплачивал уже? Ну-ка, вниз мутанин. Я налоги выплачивал, да. Конечно же, выплачивал. Ну вот я сколько заплатил. Ну, ты на фон больше заплатил. И тут сотку закинул, 120. У тебя не могу. Задача у меня сейчас 360 заплатить в сентябре и, а, и 144 на фод. Да, то есть это вот уже по требованию здесь 144, 360 да, – по гарантийному письму. Ну, вот. Сейчас налоговое гарантийное письмо вчисляешь. Я да им написал письмо <coughs> просьба просьбой дать мне возможность оплатить рассрочку. Ну не в рассрочку, а ну как бы частями. И сейчас кому-то оплачиваю. Ты бы еще написал, дайте мне возможность, как за беспроцентный кредит. Ну, конечно, беспроцентный, там пени капают, в любом случае. Mm -hmm. А пени, но ну, все равно там маленький процент? Ну, хер и узнает, маленький. Я понял. Так, а сколько тебе налогов всего нужно заплатить еще? Ну, около единички, получается. Ну, то есть ты 200 отдал, а было миллион двести, получается, да? Ну, да. Это без учета накопленного за этот год? Без учета накопленного за этот год, совершенно верно. Я понял. Ну, огонь, 200 отдал. Я 200 здесь отдал. Я отдал 200 сотруднику за задолженности за прошлый период. Mm -hmm. а что я еще дальше сделал? Я 150 выделил на маркетинг в этом месяце. Короче, тут прям, ну, порасходились. 40 тысяч – это блядь, вот этому могу рассказать как увеличить да потом тридцатку на тест в маркетинг ну короче тут прям крутили это конечно не тут граница этим да то есть но вот крутили как могли в результате сейчас сижу блин, на карте 2, 2 рубля лежит короче я но ну, все равно у тебя получается ну из головы это вылетело ты все равно ропа подучил ну как бы все равно как результат ты купил ропа который сейчас ну, слушается тебе условно вот. И понял, что лучше эти бабки, сейчас, которому маркетологу отдал, закидывать вот на своего маркетолога, потому что он, как бы тебе приносит капусту. Правильно? Ну да. Ну, Плюс и... еще каким-то чудом умодрился сотруднику отдать и налоги заплатить. Ну да. Ну да. Так, ну, а это. Двигаем дальше, получается. Ну, по планам, что я планирую здесь, да? То есть, во-первых, планирую здесь снова повторить результат 120 визитов, из которых. Угу. А, я же, кстати, вывел двух администраторов сейчас. Да, то есть у меня до этого работал а, администратор-менеджер, который у меня и админские функции выполнял, и менеджерские Сейчас мы разделили эти функции. У меня появились появилось два администратора, и плюс 80 тысяч костов. Да, то есть, соответственно, возникает сразу же задача у менеджера по постоянным клиентам, да, то есть, плюс 10 клиентов привести для того, чтобы отбить эти затраты, которые у нас появились, uh -huh. а, и у нее поднимается план минимальный, с которого она начинает премию получать, да, там, на плюс 10 клиентов. И, соответственно, ну вот, у меня появляется такой сотрудник сейчас. С ней мы общались, да, то есть у нее задача привести 80 клиентов минимум, и супер бонус она получает за 90 клиентов. В принципе, там, все обсудили, человек заряжен, там, готов работать, да? mm. Ну вот, ставлю 80. И задача на первичку у меня, да, там, привести 40 первичных клиентов. Ну, вот, пока такая, такой план чтобы получить 120 клиентов здесь, да, то есть выйти на сумму в 2400 за врачебные процедуры. Идем дальше здесь, да, то есть здесь я хочу получить 70 клиентов, сюда, угу. которые идут от э, врача плюс э, постоянные свои, ну, со средним чеком в 6, да, это будет там, 420, плюс при увеличении количества клиентов у врача, да, то есть будет увеличиваться количество анестезий, ну, угу. плюс да, я там их сделал. Средний чек оставил такой же, да, 1264, там прям не меня ни сколько. 50 тысяч рублей здесь получилось. Ну и на розницу логично поставили 300 план mm -hmm. да, продаж. Итого получается, да, там результат должен быть по выручке, ну, мы выйти должны за 3, 320. Если mm -hmm. мы смотрим на месяц, да, то есть, то это было практически так же в 3.068, ой, февраль месяц. То есть, тут есть все шансы, да, там, в сентябре выйти на единичку. Mm -hmm. мы не смотрим потому что здесь еще зарплата не запланирована да? но если мы шлепаем вниз да, то что мы здесь видим аренда, электроэнергия ну, она скорее всего будет больше потому что мы там сейчас уже работаем в полный рост скорее всего это будет в районе десятки да? а дальше э, что-то случилось, что случилось. Вот, скорее всего это будет в районе десятки вот здесь Дальше, пение. Вот это, кстати, хорошо, что случилась пандемия. Я теперь оплачиваю в таком же графике, как оплачивал, но не оплачиваю пение. Да? Мы там договорились с арендатором. Это офигенно. Дальше содержание клиники поднимается. Да? То есть, ну вот, по факту 19 здесь потратили, ну, значит, двадцатку здесь планируют. Uh -huh. расходники 2000 я подозреваю что просто оксана не так разносит здесь расходники или же они все находятся в содержании климат скорее всего они все здесь находятся поэтому наверное это можно вообще удалить как статью дальше на трафик я планирую что все-таки наверное это будет 150 uh, как это будет распределяться то есть блогеров у меня не будет в этом месяце зум uh, у нас не зашел Соответственно, это будет только 150 на таргет. Uh -huh. да, то есть по аналогии с предыдущим периодом, ну, вот такое же количество мы здесь и дадим. А какое основное отличие, да, там сейчас, которое я буду вести, это мы отдельно с тобой обсудим. Но вот, а, по по продажам сейчас мы вводим. Короче, основная проблема какая? У меня зашло порядка там, 320 лидов, ну, там по, даже чуть больше, да, там, 350 лидов за месяц. Из них 80 человек было записано на прием, а из них пришло всего лишь только 10. Из 80. Да? И это, конечно, ну, большая проблематика да, на данный момент, потому что оно и заполняет расписание, и понижает моральный фон врача, когда он видит кучу записей, да, там, а потом как бы ну, да. вот. И что мы решили сделать? Опять-таки зайти в эту историю, мы уже в нее заходили, раз, ну, наверное, два. Вот сейчас в третий раз зайдем, и я сейчас решительно настроен ее довести до конца записывать первичных пациентов только по предоплате. Uh -huh. То есть научиться давать предоплату визита ну, примерно по таким образом, что э, как бы у нас запись плотная, вот, два окна, я могу вас сюда записать или сюда, э, но только по предоплате. Да? То есть, сами понимаете, время врача такого уровня, оно очень ценно. ну Примерно вот таким вот образом. Сегодня у нас будет как раз-таки, Роб должен был за... Э, ну, там, за предыдущий период подготовить скрипт. Сегодня он мне будет его презентовать. Если все ок, то сегодня уходит в обучение, и я включаю заново трафик. Будем заново смотреть. Плюс идет корректировка аудитории у э, трагетолога, потому что те заявки, которые сейчас заходят, они, ну, как бы, так скажем, мягко говоря, не наши. Плюс ко всему есть гипотеза по тесту вебинаров. Да? То есть, когда мы собираем людей на вебинары... Но. и то есть мы это уже сделали один раз, да, там оттуда получили записи, но какая-то проблема случилась с доходимостью потом оттуда. Да, то есть, ну вот, сейчас планируем это так вот исправить. То есть приводить туда людей, на вебинаре продается экспертность, предлагается сделать запись на прием для того, чтобы решить свою проблему, да, то есть ну, и, и дальше по схеме. Короче, вот 150 в маркетинг планируют выделить в этом месяце. Идем дальше. Услуги маркетинговых агентств. 30 тысяч на СММщика. То есть я пошел по пути, ну, то есть, думаю, возьму СММщика подороже. Не за 15 тысяч рублей, да, там, который не шарит вообще, что нужно делать, а просто умеет посты выкладывать. А, ну вот там. В общем, нормальный человек сейчас у меня тут работает с, uh -huh. с разрезами охватов постов, переходов, там, вовлеченности и так далее. Идем дальше. Прочие расходы на, на рекламу. Это то, скорее всего, два лендинга на веб надо будет сделать. Тут все без изменений. Тут все без изменений. Тут без изменений. А, ну вот на найм персонала. да, там, Потому что менеджеров надо будет побольше. Если будем э, бахать по вебинарам, да, то будет кому звонить. И, ну, как бы по воронке, я так думаю, что у меня их просто будет не два, а будет их там работать у меня человек пять. Да? Угу. Из них будет явно кто-то лучше, кто-то хуже. Худшего будем менять. Но вот Такая вот история, предполагается. Идем дальше. Ну, обучение тут по нулям. Консультационные услуги. Э -э комиссию экваринга поставили за 40 уже. Э -э кассовые услуги. Ну, то есть, здесь было 15, да, то есть, станет ну, вот 11, да, здесь. Ну, наверное, надо... сейчас Оксана сделает более корректно, разнесет, потому что она все сюда скидывала, да, исходя из этого здесь запланировала. Но ну, тут без изменений, да, то есть, ну и здесь наши налоги. И та же задолженность, которую надо погасить за этот месяц, по минимуму, да, хотя бы. Ну вот, вот такой у меня получается план. И теперь, если дальше идти, переходить в зарплату, к примеру, да, то как можно было бы запланировать расходы по заработной плате? Сейчас я это все дело скопирую, и мы с тобой это все дело обсудим. Тебе сколько лет это исполнилось? У меня исполнилось 30. 30? 31. А, 31. Ну вот. это, знаешь, когда уже время, когда начинает на день рождения говорить, главное, Коля, здоровье. Ну, да. Остальное все будет. Остальное все будет. Ну так вот, а что планируется по заработной плате? да? То есть мы здесь оставляем, оставляем, оставляем. Единственное, что вот здесь возникает у нас еще, да, там анестезия направления. Ставить строки ниже. А, у нее есть уже это направление. Сорян. Так. Получает процент. Этот получает свою ставку. Эта ставку, эта ставку, Это у нас убирается отсюда. Точнее, здесь появляется у нас... роб появляется появляется роб и у него ну, у него 20 это оклад да то есть как посчитать проценты сейчас посмотрим два менеджера у них оклады по десятке как посчитать проценты сейчас посмотрим ну, запланировать их, да. сммщик отсюда уходит контролер качества, ну, остается, может быть, заменится, и два администратора, да, то есть, которые возникают по 40 тысяч. Их сейчас сюда внесем. Ну, там, может, уже внесли. Пока нет. Так, ну вот, теперь вопрос, для того, чтобы посчитать, да, то есть, как посчитать Эту я понимаю, потому что я вот здесь это дело уже заложил. ЗП сдельная, да, вот здесь. Вот у нее 4% от клиентов. 4% от клиентов. Но и здесь я считаю всех клиентов, в том числе и тех, которые не ее. А она получает у меня 4%, менеджер удаленный, получает 3% за свои, которые, по сути, здесь же. Mm -hmm. А Ром получает 2%, да? которые, ну вот, ну, то есть, условно говоря, если я здесь поставлю 5%, то у меня все сюда войдет. Ну вот. да. 5%, и пускай будет там, ну, пускай останется, Ну да, да, да, Ну, у тебя чуть больше получится. Ну, у тебя там 4% с чем-то получилось. Ну, пофиг, можно 5 оставить. Ну, типа, половиной можешь сделать. Ну, 5. Ну, пускай, 5, да, 5. 5. Пускай бы так. Ты все равно за день прибыль? Сколько у тебя там получилось, ну, на самом деле? Ну, короче, ты 334 заработал. Это как посчитать? Вот это ты посчитал, да? Угу. Что там бюджета и зарплата? С, с учетом того, что ты, да, не заплатил этот мотивацию, да. ну, зарплату. Иологию, через а налоги ты не запланировал? А это надо в бюджет, да, закинуть? А все остальное ты заплатил там? Интернет и всякие аренды, все у тебя там четко. Да. Нет, там у меня еще аренда еще не заплачена, последний хвостик. полностью уже фиксируется там. Что? Запавь у тебя фиксируется уже там. Ну, посмотреть надо, актуальную посмотреть там. Ну да, да, да. как говорится, да, потому что там-то, скорее всего, смотри, как выглядит. Сейчас, если мы сюда зайдем, то что мы здесь увидим? Мы здесь увидим, что у меня Акулова, да, то есть получила 61 тысячу, но ей я еще должен остался там 27. Тогда пиши 61, вот где вручную. Вот где вручную начислено 61, 310 плюс 27. Ну да, вот это я впишу. Посмотрю, какая там 27 с копейкой. Сколько копеек, да? То есть это впишу. Так, так у тебя увеличится вот. зарплат зарплата тогда на, 80, на 89 тысяч. Да, я вот Лейли не выплачивал зарплату. Ну то есть мы дивидендами это забирали. А это надо будет ей отдать. Женет 78 осталось. Ага. Ну вот, тут вот, вот еще такие вот штуки. Ну, короче, получается тогда, что вот это я сейчас приведу в порядок, да? Ну да, и там будет более актуальная картина. Да, более реальная картина. Вот что, смотри. Что меня тут интересует? 334, да? Расходов 2... Ну, то есть доходов 2,3, выручка. Да? Чистыми получается 334. Если берем аналогичный период вот здесь, 354, то здесь-то было полтора всего. Ну, смотри, у тебя сейчас вниз спустись. Доходов на маркетинг и так далее. то есть С этим связано. Нет нет, нет, нет, смотри, у тебя а, ты вот, вот, чтобы лучше отчет смотреть, вот плюсики все убери, вот, которые у тебя раскрыты. Видишь, они у тебя как бы это, сразу в глаза бьют. Вот, смотри, у тебя себе больше, да, там, ну, как бы, ну, и выручка больше, так что с этим похрен. А, общие расходы у тебя там, ну, плюс-минус то же самое, 900, 974. А, налогов у тебя 185. Вот, а в прошлом месяце 288. То есть 185 заплатил, ну, как бы... Не за этот же месяц, условно, а за прошлый. И ты сейчас еще начислишь налогов на этот, ну, то есть вот эти 185, они у тебя как бы за прошлый месяц, ну, за прошлый год даже. Угу. А за этот месяц... Да, тебя... получается, что здесь это неправильно, здесь-то надо смотреть по начислению, а не по оплате. Ну да, у тебя, значит, в ДДС даты начисления нету. Да нет, выбери налоги просто, да и все. Распорт, Налог, -то налоги, налоги. что она долго думает как это не улучшить но мы сейчас с тобой на скайпе разговариваем ну как бы и это вот это я не знаю за какой но это за предыдущий период не за, не за август ну, напиши себе задачу разобраться с налогом там их в получается и в этом и в ДДС дату начисления типа сделать. А налогов-то что там получается где-то, сколько, 1070 же за месяц, да? Mm -hmm. То есть, а вот эта сотка прибавится туда, как прибыль. Затрат на зарплату сотка, при... ну, налогов убавится на сотку, затрат на зарплату прибавится, так что в принципе у нас все актуально. Mm -hmm. Но надо подбивать по-любому. Uh -huh. Хорошо, ладно, это я сделаю. И получается тогда, что здесь. Ну вот они уже 65. Так, а это как с учетом бюджета и зарплаты? Это у нас откуда считается? Отсюда, да, без дивидендов. Без дивидендов, да. Ну, понятно, да, то же самое и здесь. То есть тут налоги надо тогда по-другому ставить. Понятно. Ну, Сделаю, да. Ну вот, уже веселее получается. Ну да, и везде налоги сделать, и налоги запланировать, да, там все равно у тебя. У тебя январь, февраль, март налоги запланированы, апрель, май, июль, август нет. Ну вот у тебя налогов получается на 70 тысяч всего по mm. месяцу. Mm -hmm. Ну, вот здесь корректно разнести, сколько тут появляется, сколько тут, сколько тут, сколько да, тут. Да, их надо оплатить, ты потом будешь же выкупать инварию. Что... сумма тогда, да. Ну, когда 2019 год добьем, ну, начнем за январь закидывать, потом февраль, март, ну, вот так даже будем гасить. Да. Так, ладно, с этим я понял. Ну, соответственно, вот если я смотрю теперь план-факт, да, то есть вот у меня вот такой вот план здесь. Отсюда. То есть по зарплате мы все посмотрели. Угу. А, так, по зарплате мы все посмотрели. Учли 5%. Да, там на всех. На этих, на этих, на этих. Пока тут только оклады. То есть добавятся еще цифры. А, администраторы добавлены. Да, там контроль качества добавлен. Это добавлено. Это добавлено. Это добавлено. Все отовсюду добавлено. Ну, тогда. Ну, получается, зарплату запланировали. Теперь, значит, досмотрим план-факт. Вот здесь видим. В план план и мы видим, что в сентябре, если все хорошо то это будет вот. Ну, и ты, получается, полмульта отдашь это еще налогов. Ну, да, да. Отдам. И с этого миллиона еще полмульта. Ты можешь в сентябре полностью налоги загасить. А ты будешь рад, если налогов не будет? Ну, да, прикольно было. Ну, вот, теперь, получается, давай разбираться, как это сделать. Ладно, смотри, мы подбили, получается, ну, то есть у нас глобальный план, э, ну, чтобы не было долгов по зарплате и по налогам, остальное ты, в принципе, все четко платишь. Э, на бюджет, в принципе, у тебя есть бабки, ну, на, на рекламу. И у тебя сейчас появились администраторы, продавцы, э, маркетологи, ну, два, который один твой и второй наемный. И ты тестировал там вебинар, плюс просто таргет, плюс пизы, оставляешь таргет и вебинары, которые влияют там, на розницу и на приходы тебе в клинику, да, вот эти вот утепляшки, угу. ну, и что в принципе дает результат. Да? Мы рекламой начали заниматься, у нас уже в ручке, там 2-300 стало против миллиона 600, ну на 700 косарей больше. Я это связываю с тем, что я вывел дополнительного сотрудника. То есть вот здесь я вывел эстетиста да, в сентябре, разделил тут управление, врач занимается только врачебными делами, к ней ну, больше записать клиентов, эстетическими за счет этого. И сейчас следующий план у меня такой, да, то есть мне нужен еще один врач, еще один эстетист, и у меня будет такие, ну еще один врач, еще один эстетист и еще один менеджер по постоянным клиентам. И у меня будут такие как бы два юнита. То есть первый юнит – это связка админ, менеджер, врач и степ, да, то есть они работают, 4 человека. Второй юнит – менеджер, админ, врач и степ, они работают, да, то есть все равно менеджер же он работает по постоянным клиентам к тому врачу, которому он же и записывает, с кем он работает. Понимаешь, да? Ну и да. Как бы это звучит очень все стройно, и тогда таким образом мы сможем тогда фигачить вот то же самое, да, то есть только в два раза. Ну, то есть врач дает полтора. Эстетиз дает там, ну, 400, 1,9 дает эта связка. Плюс косметика, плюс, эстет, плюс, плюс косметика, плюс анестезия. Ну, короче, условно говоря, 2,2 дает, ну, 2 миллиона, допустим, дает вот эта вот связка да, там в данный момент времени. Вторая связка, там, да, там еще 2 миллиона. Вот таким вот образом планирую это делать. Но для того, чтобы мне перейти к тому, чтобы взять себе второго специалиста, второго врача, мне нужно научиться черт побери приводить новых клиентов в клинику а вот это прям ну вот задача пока что еще над мной не решена как я еще буду решать буду сейчас рассказывать. Угу. вот как как решать эту задачу рассказываю значит первая история да ну давай где там у меня черновик сейчас черновик буду накидывать Первая да, задача это внедрить предоплату за визит. 1000 да, рублей. Научиться это делать, научиться это продавать. То есть и тогда мы врубаем квиз снова, который дает нам заявки, который маркетолог нам посмотрит по аудитории. Может, в аудитории какие-то другие добавят, а может, еще что-то слузит, расширит, там, убавит и тому подобное. Может, по конкурентам там спарсит. Ну, короче, вот как-то так. И мы будем получать, пускай там не 80 записей, пускай это будет 30, но которые 30 и придут, понимаешь, да? Вот, это первая история, откуда я хочу научиться это делать. Вторая история – это вебинары по процедурам. Когда мы приводим людей на вебинар там, по общим процедурам, допустим, там Лейла рассказывает в целом, как книга работает и как она ведет приемы первичные, почему диагностика – это важно, да? где мы рассказываем просто про узкие какие-то процедуры, там, ну, допустим, там биореутилизация, филлеры или еще что-то. Но вот конкретно узкая процедура, или там как избавиться от сухости лица, к примеру, да, то есть вот, приводим людей, с него как бы, люди конвертируются в запись. Вот такая есть история. Следующая история, которая может дать нам э, первичных клиентов, это новый маркетолог на новый аккаунт. Да, то есть у него есть э, такой опыт, что он в предыдущей клинике, да, то есть э, сделал этот результат. И мы, собственно, под этот результат с ним и зашли. Но вот пока что по тем или иным причинам, да, он не смог приступить к полноценной работе. То есть сделать это в сентябре, чтобы вот ну фигачил. Аккаунт готов, маркетолог готов, все связки есть, работай, как говорится. Да? А, что еще может дать нам клиентов? Да, то есть это смм щик вот сейчас. СММ новый который м, работает над охватами охваты аккаунта, переходы э, в профиль, ну и как следствие лиды. Да, то есть оттуда. Собственно, все, собственно все. Больше нет у меня гипотез, которые можно было бы тестить. Ну и по маркетингу 150 затолкнуть. У тебя же как бы затолкнуло в сентябре 150. И из тех, кто у тебя был в августе они ну, частично могут прийти в сентябре. Ну да, да, конечно. То есть она как бы нарастающим итогом. Так, чем мы к личным финансам не будем тогда? Тут, ну, как плюс-минус, а, понятно. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас посмотрим. Вам в сентябре решили тогда, да. То есть там все норм, никаких вопросов нету, ничего глаз не коробит, правильно? Не, ну слушай, если мы закроем налоги, как бы, в сентябре, будет огонь. Прикиньте, а налогов нету, там плюс-минус, там ты никому не должен ничего по зарплате, по аренде. Как бы и начнем налоги 2019 года уже в копилочку там какой нибудь заносить. Так, чтобы... по туда решили, то есть все тогда именно так и двигаемся. По маркетингу решили. Двигаемся также. же. Ну да. Ну, что тогда, все. Да, по, ну, по твоим показателям, там Лиза работает, Оксана все заполняет. Ну да, сейчас там нужны таблички по которым будем двигаться и по ним пойдем. Ну все тогда вырубай запись, пойдем на личку. Да, все это, короче, был Сергей Лепинкс, клиника, омоложение, да? Город Москва. Омолаживание. И, омолаживание. омолаживание, омоложение. Мы подбили сентябрь. Я тебе поздравляю то, что мы февраль поймали, да? Там с этим коронавирусом как бы у нас подкосил серьезно планы. Ну и то, что ты там с помощью вебинаров, да, там, с помощью онлайн-обучения, все равно по рознице начал продавать, да, там. Сейчас мы, по сути, в сентябре возобновили, да, там, ну, полную цепочку врач, там эстетист, розница, эстетист. Ну и более менее начали уже, как бы, ну, трафик освоили, да, там, который у нас был. Вот. И если все получится, в принципе, мы, как бы, условно, в февраль да, там, догоним, который у нас на лям, да, там почти там, 900 с чем-то вышел. И тем самым закроем полностью как бы, долг по налогам за прошлый год. И начнем уже этот год вывозить, чтобы 2021 год у нас э -э -э -э там, да, там, <с, <Aqui> с чистой совестью, со всеми налогами как бы, ну, в добрый путь. Все, на этом тогда открытая часть. Все, я сейчас закрою ее. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. А прямо сейчас приходи на мой канал, потому что там очень-очень-очень много полезного контента. Ну и обязательно пиши в комментариях, что ты думаешь про Сергея, что ты думаешь про этот выпуск, как бы ты поступил в данных ситуациях.